Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об очень важной личности, о которой идет речь на страницах романа «Война и мир», практически на протяжении всего романа, о Наполеоне. Этот герой присутствует буквально с первых страниц, причем и уже с первых страниц о нем ведутся споры. Одни считают его великим человеком, и среди них такие люди, как Пьер Безухов и князь Андрей Волконский. А затем речь идет уже о войне с Наполеоном. Наполеон становится противником, и главные герои романа меняют к нему отношение. Так раненый князь Андрей Волконский, когда видит Наполеона, который склоняется над ним, сравнивает Наполеона с мухой, что подчеркивает как раз насколько отношение к наполеону переменилось и каким незначительным он кажется князю андрею перед тем небом австралийского сражения которое увидел над собой князь андрей почувствовав тщетность вот этой мирской славы и жажды славы а когда уже после бородинского сражения пьер возвращается в москву у него возникает мысль о том чтобы убить наполеона в котором он видит антихриста и он э, как бы чувствует в себе вот такую миссию что он должен уничтожить наполеона и хотя читатель понимает что это его желание смешно тем не менее, оно есть, и Пьер высчитывает там специальное число, которое, как ему кажется, каким-то образом соотносит имя Наполеона и имя Пьера Безухова в романе. Наполеон показан толстым в ряде сцен. Одна из них – это сцена перед портретом сына, который очень любит разбирать, особенно со школьниками. Это сцена, в которой Толстой попытался подчеркнуть такую показную чувствительность императора. Ну, конечно же, здесь стоит назвать еще одну сцену. Это сцена, когда Наполеон стоит перед вратами, в москву на поклонной горе следующая сцена очень важная это сцена вернее даже не сцена а момент тарутинского сражения когда толстой показывает что наполеон проигрывает эту войну и не умеет спасти армию не умеет правильно действовать и допускает ошибки ну и вот в ряде этих сцен, если говорить о сцене, о сцене «На поклонной горе», здесь очень яркая сцена, ее нужно обязательно прочитать. Сцена, где Наполеон выступает как такой артист, который, который играет роль, которому надо сохранить хорошее лицо при плохой игре. И он пытается это сделать, потому что его подданные понимают, что та депутация, которую он ждет от жителей города, не придет. И Наполеон постепенно уже двигается со своей свитой, двигается в сторону Москвы, понимая, что ключей от Москвы ему никто не доставит эта сцена очень интересно сделана Москва сопоставляется с прекрасной красавицей которую он видит которая раскинулась перед ним и эта сцена безусловно очень талантливо написана толстым ну и что касается Тарутинского сражения здесь несколько слов мне хочется сказать потому что войско наполеона здесь отражается с раненым зверем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 как диким представлялась фигура, вырезанная на носу корабля силой, руководящую корабль. Наполеон во все это время своей деятельностью был подобен ребенку, который, держась за семочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит. Вот это сравнение с одной стороны с войско Наполеона как с раненым зверем, а с другой стороны – а Наполеон, как ребенок, который дергает за тесемочки, думает, что он правит. То есть Толстой еще раз подчеркивает читателю, что правит не Наполеон. Наполеон здесь, как ребенок, который думает, что он правит, но на самом деле правит силы истории, правит множество людей, а не отдельные личности.